Добрый вечер, дорогие партнеры, добрый вечер, уважаемые гости. С вами Ольга Арзуманян и компания Идеальный маркетинг, а наша компания. Это не инвестиции, это не криптовалюта, это не хайп, а сообщество взаимопомощи и благотворительности. А наша компания создана 23 сентября 2021 года. Основатель и руководитель компании Елена Евсеенко. Кредо нашей администрации – честность, прозрачность и платежеспособность. Наша цель – как можно больше людей научить зарабатывать деньги в интернете – чтобы они могли жить полноценной, интересной и насыщенной жизнью. Как вы видите, мы с вами находимся на главной странице нашего сайта. Любой пользователь интернета, открыв нашу ссылку, всегда может посмотреть маркетинг наших двух основных площадок. Это а, маркетинг «Идеал М-Мини» и маркетинг «Идеал М-Макси». Почитать наши отзывы. Мы компания официально зарегистрировано документы на о нашей легализации находятся здесь у нас на главной странице всегда все могут посмотреть и партнеры и пользователи интернета проверить наши документы посмотреть презентацию нашей компании и конечно изучить нашу дорожную карту а у нас на сегодняшний день семь программ и посмотреть, какие программы, когда стартовали, а, и вообще, что есть у нас в нашем, в нашем кабинете. У нас есть прямая связь, а, с личный контакт с нашей администрацией, и при, присоединиться можно в наш официальный а, канал в Телеграме. А, у нас есть пользовательское соглашение, оферта. Если вы проходите регистрацию, а прежде чем вообще-то проходить, нужно обязательно посмотреть и изучить пользовательское соглашение. И если вас что-то не устраивает в нашем пользовательском соглашении, я вас очень прошу, закройте ссылку, прекратите регистрацию. А те люди, которых все устраивает, добро пожаловать в нашу компанию. А после регистрации вы вводите свой логин и пароль и делаете авторизацию в кабинет. А в кабинет у нас все автоматизировано, все настолько просто. Наша а вообще компания создана простыми людьми для простых людей. И первое, что после того, как вы вошли в кабинет, вы должны сделать лицо своего бизнеса. Это, конечно, установить свой аватар. Это бизнес ваш, и он должен иметь свое лицо. Это ваш офис, это ваша, а, как, как, как бы вам проще сказать, ребята, а, это а, ну, ваша империя, а, ваш кабинет, ваш бизнес, это ваша империя. И в нем вы или император, или императрица. Поэтому вы должны отнестись к этому серьезно первые шаги это всегда очень трудно но для того чтобы их преодолеть в бизнесе вы должны конечно заполнить свой профиль если вам что-то непонятно у нас по заполнению профиля у нас есть уроки по кабинету но я вам сейчас просто расскажу, заполнить, прописать свое имя и фамилию, указать свой скайп, если скайпа нет, но ну, напишите слово «нет», А телефон есть у каждого в, в руке в кармане, страничка ВК, если нет, нужно зарегистрировать, так как мы свой бизнес ведем онлайн. И для этого, чтобы вы давали людям информацию о своем бизнесе, вы должны иметь три социальные сети – ВК, Калиостро и YouTube канал. Ну и, конечно, Telegram. Пропишите свой Telegram. В этом разделе у нас прописываются кошельки, куда вы будете выводить свои денежные заработанные средства. Очень прошу вас, убедительно прошу, не прописывать кошельки электронные а, от руки. Откройте свои кошельки, скопируйте и вставьте Payer кошелек и Perfect Money. Мы работаем со всеми картами Российской Федерации. Пропишите, какая у вас карта есть, на чье имя она оформлена, номер телефона куда привязан и название банка. Все на русском языке. И нажимаете кнопочку «Сохранить». И если вам не понравился пароль, вы всегда его можете изменить в этом разделе. И, конечно, нужно установить финансовый пароль. Финансовый пароль устанавливается с целью ваших безопасности, безопасности ваших заработанных денежных средств. Он устанавливается или из четырех, или из шести цифр. Но огромная просьба. Сначала запишите его или у себя в блокноте, или же в текстовом документе на своем компьютере. И только тогда прописываете и нажимаете кнопочку «Сохранить», чтобы он у вас не утерялся. Следующий – это уроки по кабинету какие у нас уроки есть по кабинету. Если вы столкнулись с такой проблемой, как правильно заполнить профиль, что-то непонятно, откройте ролик, посмотрите ролик и продолжите заполнение своего профиля. А как правильно сделать пополнение, вывод и перевод денежных средств между партнерами. Вот он вам помощь, этот ролик. У нас на каждой программе есть, Такая функция, как поисковик. И как ею пользоваться, как просматривать полностью свою структуру, а в этом ролике все рассказано и показано. У нас бизнес полностью управляемый. У нас у нас единственный у нас в нашей компании в интернете, это двойные брони. И как правильно управлять этими двойными бронями, вот он вам ролик в помощь изучите и они очень ролики маленькие но не очень доступные для всех для всех не только для лидеров а для всех наших партнеров ну и у нас некоторые спрашивают есть ли у вас инструменты да у нас есть инструменты для каждого нашего партнера у каждого в кабинете подключен сервис с онлайн инструментами. И вы с любого, со своего кабинета можете нажать на этот баннер и зарегистрироваться точно так на этом сервисе. И подтвердить свою регистрацию через вашу почту и подключить сервис в страничке своей ВК. И здесь через этот сервис можно набирать Развивать свою страничку ВК. Можно набирать рефералов, можно а, делать и посты, и там есть и автопостинг, там есть и чистка а, подписчиков и а, друзей. Ну, полностью все инструменты, ребята, шикарнейшие. Но для этого вы, естественно, без заполнения профиля вы там ничего не подключите. Но есть там очень хорошие ролики, где вы, открыв первый ролик, все будете делать по ролику и точно так же настроите свою страничку для, для с инструментами. Вот по поводу этого сервиса будет у нас занятие в Телеграме. И как вы видите, у нас добавилась новая вкладка, да? Это промоушен а, на площадке Макси Мани. Условия промоушена здесь открываете, и условия здесь прописаны. А, вы можете ознакомиться с этими условиями. Я сейчас перезагружу. Ну, мы давайте, наверное, я перейду, так как только буду вам рассказывать по поводу нашего маркетинга и тогда уже ознакомимся поближе. Ну а вы в кабинете можете открыть и пожалуйста прочтите, изучите и участвуйте. В разделе партнер находится ваша реферальная ссылка и будут отображаться партнеры до третьего уровня в глубину. А те, которые уже давно работают, они уже отображается, какие у нас есть на сегодняшний день программы. А программы у нас шикарные. А первая программа это у нас Идеал-М-Банк. Эта программа у нас вход на нее составляет 1000 рублей. А три рабочих стола с каждого стола у нас выходит в клонопад. Здесь прикручена 10-уровневая глобальная матрица, которая заполняется всеми клонами нашей компании. И вы за один круг зарабатываете по матрице 12 тысяч, плюс у вас три клона летят сюда в клонопад, и плюс вы выходите на площадку Идеал М-Мини. Идеал М-Мини. Вход на нее составляет 1500, 5 рабочих столов, 6 стол полностью ваш зарплатный. Но обращаю ваше внимание, что здесь работает реферальная программа на 3 уровня в глубину, и выплаты у нас там идут с каждого стола. У нас на каждой, на каждой программе риск потерять свои вложенные деньги равен нулю, так как вы с первого или со второго партнера, Возвращаете свои вложенные деньги а, в свой бизнес, а дальше идут ваши заработки. За один круг ваше одно бизнес-место зарабатывает 244 тысячи. Это без а, реферальных вознаграждений. Их просто невозможно сосчитать. Идеал М-Макси. И плюс есть выход на идеал М-Макси. Идеал М-Макси. Вход на нее составляет 15 тысяч. И за один круг вы зарабатывает ваше одно бизнес место 2 миллиона пятьсот девяносто тысяч и плюс выход на а, программу Фабрика клонов за 10 тысяч. Фабрика клонов. А, здесь две программы. Одна программа на 1000 рублей. Там три семиместных стола. Два стола это рабочие. А третий стол это полностью ваш зарплатный стол. И на программе за тысячу рублей за один круг вы зарабатываете 23 тысячи. А на программе за 10 тысяч вы зарабатываете 230 тысяч. А, программа «Микромани». Это социальная программа. Вход на нее составляет 500 рублей. За один круг, одно бизнес ваше место зарабатывает половиной тысячи. Плюс выходите в Идеал М-Банк и плюс выходите в Идеал М-Мини. Максим Мани. Шикарная площадка. Там три всего рабочих стола. За один круг вы зарабатываете 54 тысячи. И плюс... У вас есть выход в идеал М-макси за 15 тысяч. Фаст-трек это беговая дорожка, линейно-шахматный маркетинг, а всего лишь... Один стол, каждая программа. А программа одна на 750 рублей, а вторая программа на 7500. Это две независимые программы, они просто рядом стоят. У них на одной и на другой программе всего лишь один стол. И деньги идут полностью все на вывод. За один круг вы зарабатываете на одной программе 750, 1500, она в второй программе вы зарабатываете 15 тысяч. Ну и в разделе «Партнеры» находится ваша реферальная ссылка и плюс отображается партнер на три уровня в глубину. Итак, давайте, наверное, мы с вами перейдем на слайды и более подробно разберем маркетинг на слайдах. Наше самое главное преимущество – это о том, что наша компания официально зарегистрирована. И документы, как я уже показывала вам, они находятся на главной странице нашего сайта. Есть дорожная карта. Видно, когда и какие программы были открыты в компании. И на главной странице есть наши отзывы а, наших партнеров о компании. А всем, ребята, советую не только а, те, которые интересуются а, нашей компании они всегда начинают что они начинают открывают ссылку нашей ну, компании и первое что они смотрят отзывы наших партнеров они а тогда уже а, а все остальное ну я часто очень просматриваю отзывы наших партнеров спасибо вам огромное вам благодарность ребята что вы пишете очень хорошие отзывы действительно наша компания это ну, одна, наверное, единственная во всем интернете, которая достойна очень большого внимания. У нас кабинеты полностью автоматизированы. Есть уроки в кабинете. Как пользоваться нашим кабинетом? Бизнес наш полностью управляемый. Причем двумя бронями. Ни один ваш партнер, ни один ваш клон не пролетят мимо вас, как фанера над Парижем. Они всегда станут или на первое место, или на второе. В компании 7 маркетинг-планов. Вход открыт в любую программу. У нас нет привязки. Первому столу. Вы старт своего бизнеса можете делать с любого стола. У нас нет ни на одной программе абонентской платы. У нас на любой программе есть кнопка «Маркетинг» и кнопка «Поисковик». Есть полная статистика начислений на каждой программе. Ход доступен от пенсионера до миллионера. Код открыт в любой стол. На основных программах есть реферальная программа а, на три уровня в глубину. Как я уже сказала, нет абонентской платы. Нет, не было и никогда не будет. Выплаты в каждом столе. Циклы очень короткие. У нас нет ни на одной программе накопительных столов. А, нет отчислений ни на компании, ни на администрацию. Все 100% идут в сеть. Все деньги четко распределяются до одной копейки от партнера к партнеру. Мы будем сейчас разбирать наш маркетинг, и вы в этом убедитесь сами. Пополнение и вывод у нас на все карты Российской Федерации. Подключен Pair кошелек, Perfect Money, подключена Касса Free. Есть внутренний перевод между партнерами, который облегчает работу команд. и Вывод ежедневный. И в праздничные, и в выходные дни. Вебинары по маркетингу ежедневно. Кроме, конечно, субботы и воскресенья. А подключен сервис с инструментами. Я вам уже о нем рассказывала. Это огромная помощь всем нашим партнерам, а тем более новичкам, которые только что пришли в интернет. Есть чаты и компании есть прямая связь с администрацией, самые, наверное, такие преимущества, которых у нас вообще нет ни в одной другой компании, ни в одной другом проекте. А что же такое идеал М наш? Это гарантированные выплаты. Это только у нас. Вы сегодня заработали, сегодня поставили на вывод, и сегодня же получили свои заработанные деньги на ваши денежные на платежные системы, куда вы их поставили. Нет этого ни в одной компании, ни в одном проекте. Всегда там есть то 72 часа регламент, то 42 часа регламент. Но у нас этого регла Он ну, у нас вообще прописан, этот регламент. Но хочу обратить ваше внимание, дорогие партнеры, что наша администрация не выполняет этот регламент. Она выводит их по 10 раз на день. Поэтому вы сегодня заработали, сегодня поставили на вывод. И сегодня же получили эти свои заработанные идеи, денежные средства. Маркетинговые планы, многолетний опыт, надежная защита, автоматизация процессов и выгодное партнерство. Это наше самое-самое главное. Ну, конечно, что можно заработать в нашей компании? Ребята, да вы можете, работая в нашей компании, погасить свои кредиты, избавиться от них, от этих кредитов и долгов. Вы можете заработать огромные суммы, да мало ли, куда вам нужны эти большие суммы денег. Вы можете заработать на путешествия и поехать в путешествия. Вы можете купить себе квартиру, заработать на жилье, заработать на дачу. Ну и, конечно, можно заработать и на машине. Это 100%. Да, если будете трудиться за 2-3 года, купите себе и вертолет. Моя вот мечта – купить себе вертолет, потому что в машинах пробках нет терпения стоять. Поэтому, ребята, все только в ваших руках. Ваши желания, ваши действия приведут к большим результатам. Только нужно иметь желание работать. Полюбить свой бизнес. Ведь бизнес ваш должен пройти именно через ваше сердце, через вашу душу. Если вы будете к нему относиться с любовью, да он вам такой доход принесет. А если вы просто-просто так вот скажете, да ладно, компания фигня, не буду я и сегодня-завтра закроется, не буду я ничего не учить, не буду я не, э, развивать ее, и не буду о, ходить на вебинары учить этот маркетинг, и не буду я это слушать Ольгу Арзуманян, э, компания-фигня. Вот, вот тогда у вас ничего не получится, это я вам гарантирую сто процентов, сто процентов. Он вам бизнес этот не принесет ни копейки. А если вы будете относиться с большой любовью, с большим уважением и к администрации, и вообще относиться, любить свой бизнес, любить, я не могу, я захожу каждое утро в кабинет свой, я его расцеловываю, свой кабинет, я его люблю, это мой бизнес, я это моя империя, и в нем я императрица. Ну и, конечно, давайте вернемся к нашему промоушену. Наш промоушен, это, объявляется вчера, объявила наша администрация, промоушен на, а, с 25 а, ноября по 25 декабря объявлен у нашей компании промоушен. А, вот. Это следующий год, 23-й год, это год черного водяного кролика и кота. А 23-й год будет достаточно спокойным, гармоничным, поскольку сам кролик и кот – существо ласковое, нежное, гармоничное, заботящееся о своем питом, потомстве. И поэтому, ребята, отнеситесь более серьезно к нашему промоушену. Ведь сейчас вот давайте посмотрим, какие условия нужно выполнить для того, чтобы участвовать в промоушене. Да? Это условия, я думаю, что не такие же прям жесткие. Это нужно, чтобы у вашей структуры было 100 партнеров. Приз получите 5000 на баланс для вывода. Если вы структуру разовьете, нужно развить ее до 3 уровня в глубину, а если у вас будет 500 партнеров, приз будет 25 тысяч на баланс для вывода. Ребят, да это шикарно. 1000 партнеров, это будет приз 50 тысяч рублей на баланс для вывода. Дополнительно, в основном, это дополнительно к основным выплатам. Это же вы будете получать еще а, зарплату по этим по этой матрице развивая эту матрицу мы сейчас ее будем вы будете от своих партнеров которых вы приводите в свой бизнес будете получать еще и по маркетингу призов может быть неограниченное количество результаты и топ лидеров по закрытию промоушена, вы можете наблюдать в таблице в разделе промоушен. Я уже вам об этом говорила. Жаль, конечно, что нельзя спикеру участвовать в промоушене. Очень жаль. Ладно, переживем. Итак, промоушен объявлен именно на эту площадку. Она называется максимальный. Как вы видите, здесь три стола. Всегда нужно спрашивать, сколько мне нужно людей пригласить. Ребята, да сколько вы хотите заработать денег, столько и нужно приглашать. И здесь 3, 9, 27. 27. Если вы пойдете 3 на 3, каждый пригласит по 3 партнера, то вы каждый из 27 партнеров получите по 54 тысячи рублей. Ну и давайте можно вход открыть в любой стол. Можно заходить на пять тысяч, можно заходить на 10, можно и на 20. Это уже ваше желание. А я вам расскажу именно с 5 тысяч. Первый партнер, как только вы дали информацию о, о, о этой площадке. И самый первый партнер зарегистрировался по вашей реферальной ссылке и купил у вас эту о, программу «Первый стол за 5 тысяч». Он становится сюда, на это место. И эти деньги, 5000, которые он принес с собой, идут в накопительный баланс. А вот второй партнер, который приходит к вам и становится на это место, то вы сразу получаете 4000 на баланс для вывода. А за 1000 у вас активируется идеал М-банк. Наша крутая площадка. А если вы там есть, то ваш клон летит туда, на эту площадку. Третий партнер, который э, приходит и э, становится на это место, эти деньги снимается с первого и с третьего, и за 10 тысяч у вас автоматом покупается. У нас все автоматизировано. Вы только один раз свои э, вносите деньги. Вы покупаете себе бизнес-место. Ребята, бизнес-место купили один раз, а остальные уже ваш бизнес будет приносить только ваш доход. Первый партнер. Зарегистрировал по своей ссылке три партнера и закрыл свой первый стол. И он приходит, становится на это место. 10 тысяч идет накопительный. Второй сделал дубликацию своего спонсора. Три партнера зарегистрировал по своей ссылке и пришел, стал на это место. И принес вам 10 тысяч на баланс для вывода. А третий точно так же сделал дубликацию своего спонсора. И пришел стол на это место. С первого партнера и с третьего по 10 тысяч. И у вас активируется последний стол за 20 тысяч. Первый партнер. Эти три, которые пригласили, они должны пригласить каждый по три человека. Это а, 9 человек. И ваш первый партнер прилетает и становится сюда на это место. Реинвест идет в первый стол. За спонсором вы, ваш клоун летит и становится по броне спонсора. Плюс за 15 тысяч активируется идеал ММАКСИ. А если вы там есть, то ваш клоун становится по вашей броне. Второй партнер дубликацию сделал своего спонсора и пришел встал на это место. Пожалуйста, 20 тысяч на баланс для вывода. Третий 20 тысяч на баланс для вывода. Итого, давайте подведем итог. У вас всего в команде 27 человек, которые а, пришли, и вы с этими 27 человеками, партнерами, а, сделали один всего лишь круг. И каждый из вас заработал по 54 тысячи. Круто, да, очень круто. Ребята, ребята. Всем советую, активируйте эту площадку и приглашайте сюда активно людей. Это, да, давайте информацию. Да сейчас людям нужны деньги. Сейчас люди ищут по 50 миллионов а, человек, каждый день ищут а, работу в интернете. Ну, некоторые, конечно, ищут халяву, но у нас халявы нет. У нас это вот единственное, а, это вот подводный камень, вот такой вот прям огромнейший, огромнейший подводный камень есть у нашей компании. Это то, что у нас нет халявы. У нас нет этой кнопочки, бабло. У нас нужно работать. Точно так. Это бизнес точно такой. И точно такая работа, как и на земле. Единственное, что вы а, сидите дома в теплой квартире и в трусах и в шляпе Прошу прощения. Социальная программа «Микромани» называется. Вход на нее составляет 500 рублей. Как вы видите, она ксерокопия «Макси Мани». Только единственное отличается от входа и, конечно, дохода. Первый партнер, как я уже говорила, регистрируется по вашей ссылке и покупает у вас эту программу за 500 рублей первый стол. Эти 500 рублей идут в накопление. Со второго партнера ваш, 500 рублей ваши вам на вывод, который вы вложили и купили эту площадку. Первый стол. Третий. Это 500 рублей с первого и с третьего. И у вас автоматом покупается Второй стол, первый партнер, второй партнер у вас летит. Со второго партнера вы летите в идеал банк, А если вы там есть, то ваш клон становится по вашей броне. С третьего партнера у вас открывается за 2003 стол. А как только сюда пришел первый партнер, то идет реинвест за спонсором первого стола. И плюс за полторы тысячи идеал М-Макси. Мини, а, а, прошу прощения. И если вы там уже есть, ваш клон становится по вашей броне. А вот со второго и с третьего партнера вы получаете по две И давайте подведем итог. Вы всего лишь потратили, ну, ну допустим, даже полкилограмма вареной колбасы. Пятьсот рублей. Полкилограмма. Заработали? 4,5 тысячи, плюс ушли на две самые крутые площадки. Идеал МБанк и плюс Идеал М-Мини. Вы будете, если здесь работать активно и приглашать на всего на 500 рублей, да вы, ребята, будете иметь три дохода. Первый доход – это по а, маркетингу здесь. Второй доход – Идеал м и идеал М мини, третий доход. Вы одно, одним выстрелом, выстрелом за 500 рублей убиваете сразу три зайца. Ведь туда же и пойдут все в, на идеал М вам и э, ваши клоны, и клоны ваших партнеров, и ваши партнеры. Точно так идеал М мини. Будут идти ваши партнеры за вами, э, ваши клоны, клоны ваших партнеров. И будет у вас счастье. Вы будете получать тройной доход. Бег по кругу. Это две независимые друг от друга программы. Я сразу их отмечаю вот так. Они просто стоят рядом. Они одинаково имеют маркетинг, но они имеют разный вход и разный доход. Что такое линейно-шахматный маркетинг? Это, это получается... Две выплаты вам, одна идет спонсору. Две выплаты вам, одна идет спонсору. Первый партнер, как только приходит у вас, покупает первый этот стол, то вы сразу же получаете 750 на рублей на баланс для вывода. Все, вы вернули свои деньги, а дальше идет только ваш заработок. Второй партнер, это уже идет реинвест за спонсора. Он, вы летите, становитесь своим клоном к спонсору, и ваши партнеры будут точно так лететь к вам. За, будет за вами. За, так как вы будете спонсором. Это просто открывается вот такой же стол. А третий партнер вам приносит 750 опять на баланс. Вы заработали с тремя партнерами, а полторы тысячи. Да, активируйте вы идеал м -мени. И всех своих партнеров. Первый партнер заработал полторы, И, идите на идеал умений второй тоже третий тоже здесь можно шикарно наработать себе команду если вы не ленитесь давать информацию и будет вам счастье а этот стол на семь с половиной первый партнер 7500 на баланс для вывода со второго партнера как я уже говорила говорила идет за спонсором а от ваших партнеров будут идти реинвест к вам. Третий партнер это опять 7,5 на баланс для вывода. Три партнера 15 тысяч. Активируйте Макси. Ведь там вообще шикарный доход. Вот. Вот такая вот у нас есть программа. Очень хорошая. Правда? Да у нас вообще все программы Шикарнейшие. Шикарнейшие. Нет аналогов в интернете. Итак, крутая из крутых площадка «Идеал Сразу говорю, что здесь три рабочих стола. Это три стола. Здесь на этих столах есть реферальная привязка. Но у нас здесь, на этой площадке, на этой программе И еще прикручена 7, 10 уровневая глобальная матрица, которая заполняется склонами всех партнеров нашей компании. Здесь нет реферальной привязки. Итак, разберем сначала, а мы а матрицу. Да? Первый стол стоит 1000, второй стоит две с половиной, третий 5000. Вход открыт в любой стол. У нас на всех программах это работает. Первый партнер, это идет накопление. Со второго партнера ваш клон летит в клонопад. А 500 идет в накопление. Добавляется к этим с первого и с третьего по 1000. И плюс 500 рублей. И за 2,5 у вас активируется второй стол автоматом. Первый партнер закрывает свой первый стол и приходит становится на это место. Это две с половиной идут в накопление. А со второго партнера вы 2000 получаете на баланс для вывода, а за 500 рублей ваш клон летит второй уже в клонопад. С третьего партнера у вас идет переход в третий стол за 5000 С первого партнера, как только пришел, стал на это место, реинвест за спонсором. Две с половиной на баланс для вывода. За полторы тысячи активируется Идеал М-Мини. Второй партнер это 3500 на баланс для вывода. Реинвест первого стола за спонсором. И за 500 рублей летит третий клон в клонопад. Третий вам дает 4000 на баланс для вывода. И реинвест первого стола за спонсором. И подведем итог. Вы всего лишь прошли три стола, вы заработали 12 тысяч и плюс пустили три клона в клонопад. Что же у нас такое клонопад и как там идут начисления? А начисления у нас на клонопаде идут по расстановке. Чем больше вы запустите сюда клонов, тем больше вы будете получать свой пассивный доход. Я его рассматриваю как пассивный доход. И, по-моему, все теперь наши партнеры, некоторые поняли, разобрались в маркетинге. И теперь они это понимают, как это пассивный, на очень долгие-долгие годы, который каждый клон, который вы сюда запустите, в эту глобальную матрицу, вам принесет более 4 миллионов рублей. Ребята, вы только подумайте, это только один клон. А есть чем больше вы их запустите, вы вообще здесь я же говорю, можно купить э -э -э вертолет, а не, и, и, а не машину, если вы будете активно работать и запускать сюда клонов. Это вообще шикарно. С первого уровня, как только станут к вам три партнера, вы, э -э -э три клона, вы получите 150. Со второго уровня вы по 50 рублей прилетит к вам. 9 раз. Вы получаете 450 с вы заработаете 354-го, 4050 с 5-го, 12156-го, 36-го, и с 10-го 2 млн 592 450. Каждый клон, запущенный сюда в клонопад, я сказала, принесет вам 4 млн 428 600 рублей. Ребят, да это вообще настолько шикарно. Подумайте, кого нет в этом клонопаде на этой площадке «Идеал М-Банк». Срочно активируйте, срочно начинайте работать, иначе мы то... ну, Вы сами знаете, что всего лишь два месяца, как открылась эта площадка, это еще все впереди. Все впереди. Мы будем работать очень долгие годы, десятилетия Наша компания, Мы не сойдем с нашего уровня, до которого мы достигли. Мы будем все время развиваться и развиваться. Мы все круче и круче будем становиться. Некоторые наши конкуренты очень прям вот, э, спят и видят потанцевать на крышке нашего гроба. Но хочу разочаровать вас, дорогие господа. Не придется вам это делать. Очень. Очень, конечно, жалко вам это. Но я вас разочарую. Не придется вам танцевать на крышке нашего гроба. Итак, наша Идеал м мини. Это наша первая площадка. Мы с ней стартовали, а, наша компания. И она до сих пор актуальна. И все очень много а, заходят сюда команд. Потому что здесь, посмотрите, ребята, все, что зеленым, это все деньги ваши на вывод. Посмотрите. Все зеленое. Это настолько крутая площадка. Ребята, вход всего лишь полторы тысячи. Открыт в любой стол. Старт можно делать с любого стола. Я вам покажу... С первого это полторы тысячи в накопление, со второго партнера вы возвращаете свои полторы тысячи, а дальше идут только ваши заработки. С третьего партнера вы переходите во второй стол автоматом, у вас за три покупается первый партнер, идет накопление три а вот со второго стола и со второго партнера у нас на каждом столе будет идти ваша зарплата. И здесь начинается со второго стола работать реферальная программа. Как только станет к вам второй партнер на это место, вы 1000 рублей получаете, по 1000 ваши два спонсора получаете. К этому второму партнеру пришли стали три партнера. Это вторая линия. Вы получили три. Третья линия, под каждого трех пришли, каждому по три. Это 9 человек. Это вы получили 9000. Итого 13 тысяч только с этого стола. Третий партнер дал переход за 6 тысяч в третий стол. Это все точно так же. И точно так же вы зарабатываете 13 тысяч на этом столе. Плюс он летит по вашей броне во второй стол. Вы перешли в четвертый стол за 12 тысяч. Первый. Второй партнер как только становится тысяч на баланс для вывода получаете вы, по 2,5 получают ваши два спонсора. Вот эти спонсорские вознаграждения вы будете тоже получать, ребята. Не думайте, что это только вы. Вы же тоже спонсор. И вы от своих же партнеров будете получать эти спонсорские. Они сыпятся, вот не знаю, как мешки с, с деньгами, сыпятся на баланс. Поэтому их невозможно. Они не вошли вот в эту а, в цифру. Их невозможно просто сосчитать. Вторая линия пришла 7500. Третья линия 22500. А с третьего партнера вы перешли за 24 тысячи в пятый стол. С четвертого стола вы заработали 37 тысяч. Круто. Первый, второй. Второй партнер стал, вы 10 тысяч получили, по 3 тысячи получили а ваши два спонсора. Вторая линия пришла 9 тысяч, третья линия пришла 27. 2 тысячи идет в накопительность с этого стола. Потому что 24 и 24 это 48, и плюс 2 тысячи прибавляется, и вас автоматом покупается 3. Последний стол это полностью ваша зарплата. Это первый партнер приходит. Вы 35 на баланс для вывода. За 15 у вас активируется идеал М-Макси. Второй партнер приходит, вы 50 получили. Третий партнер приходит 50. Итого за один круг ваше одно бизнес-место заработало 244 тысячи. А с шестого стало 135 тысяч. Ну, очень круто, ребята. Очень, очень, очень. Всем советую. Это наша вот, честно слово не программа, а сказка. Сказка именно столько столько доходов плюс маркетингу, плюс реферальные, плюс спонсорские вознаграждения, плюс вы будете выходить каждый раз на идеал М-Макси и там будете двигаться со своими партнерами, со своими клонами, клонами ваших партнеров, будете продвигаться и получать еще следующий доход на идеал М-Макси. Идеал М-Максим, поход на нее составляет 15 тысяч. Как я уже говорила, можно выйти из э, Максимани, можно выйти из э, Идеал М-Мини на эту площадку. Но ну, можно купить ее и отдельно за 15 тысяч. Не такая это огромная сумма. а Вы, наши партнеры, некоторые ходили в дары, а, да подарили там по более 100 долларов. Да еще, до того, как доллар не стоил такие копейки, а вложили очень хорошо до 5000 до 50 до 50 тысяч и пришли обратно а к нам вернулись без денег надарились вот так что ребята 15 тысяч это не такие большие деньги чтобы начать серьезный бизнес а здесь именно серьезные деньги первый партнер как только приходит к вам, это 15 тысяч, идет накопление со второго партнера, 5 тысяч на баланс для вывода, а за 10 фабрика клонов, активируется программа. Третий партнер дает переход за 30 тысяч во второй стол. На втором столе со второго первого идет в накопление, а со второго начинает работать реферальная программа. И здесь, как только пришел Второй партнер, 10 тысяч вы получили. По 10 получили ваши два спонсора. Пришла вторая линия, вы получили 30. Прибежала третья линия, стали под этого партнера. У вас, вы получили 90 тысяч на баланс для вывода. Третий партнер вам дает переход за 60 тысяч в третий стол. На втором столе 130. Точно так и на третьем столе. Только единственный клон летит за 3000 по вашей броне. На второй стол вы тоже заработали 130 тысяч и перешли на четвертый стол. На четвертом столе у вас первый партнер идет в накопление накопление. Со второго вы получаете 70 на баланс для вывода, по а 25 получают ваши два спонсора. 75 вы получите со второй линии и с третьей 225. И третий партнер вам даст переход за 240 тысяч в пятый стол. С четвертого стола вы заработаете 370 тысяч. Первый, второй вам даст клона за 60 тысяч по вашей броне. А на третий стол плюс 100 тысяч на баланс для вывода по 30 получат два спонсора. Вторая линия это 93-270. 460 тысяч, почти 500 тысяч полмиллиона только с этого одного стола с пятого. Ну круто же, ребята, очень круто. Шестой стол, вы перешли на шестой стол. Первый партнер приходит 500 на баланс. Второй 500 тысяч на баланс. Третий 500 тысяч на баланс. Итого одно бизнес-место ваше заработало 2 миллиона 590 тысяч. Круто? Очень круто. Очень круто. Ну, как хотите, можете обижаться на меня можете не обижаться на меня ну я не знаю у нас некоторые партнеры бегают туда сюда туда сюда а, ребята хочу а бегать то по всем проектам а по всем живым очередям да вот оно деньги пожалуйста на лицо вы только нужно ваше желание ваше желание ваши действия приведут к результату бизнес это война и мир но не по Льву Толстому. Это не бесконечное чередование войны и мира, а это одновременно и мир, и война. Вы должны конкурировать и сотрудничать в одно и то же время. Таланты выигрывают игры, а команды – чемпионаты. Я сейчас хочу обратиться к тем людям, которые пришли в интернет за большими деньгами которые разбираются в сетевом маркетинге, которые умеют просчитывать маркетинг, которым нужны жилье, машины или очень большие суммы денег для погашения кредитов, ипотеки к серьезным, адекватным и амбициозным людям, которые знают, что в интернете можно зарабатывать миллионы. А те, которые. А те, которые люди постоянно свято верят в заработок без приглашений. И Те люди, которые а, проповедуют заработок без вложений, и те люди, которые видят во всем негатив и лохотрон, ребята, проходите мимо нашей компании. Не делайте мне нервы. А те люди, которые пришли за большими деньгами, добро пожаловать, ребята, добро пожаловать в нашу компанию. С вами была Ольга Рзуманян. И компания «Идеальный маркетинг». Всем желаю счастья, здоровья, семейного благополучия, финансового благополучия. Жду вас в нашей компании.